На сковороде уже поджарился лук, и сейчас самое время выкладывать тонкие ломтики картошки. Я сидел на табуретке, раскачиваясь зад-вперед, за что мама на меня ворчала, мол, не ребенок уже, хватит баловаться. Замученная, с грязными волосами, собранными на макушке в неопрятный пучок, лицо бледное, осунувшееся, на маме смешной домашний халат, накинутый поверх ночной рубашки, работал старенький телевизор. Мужчина в очках все бубнил об экономической ситуации разных стран. С ним спорила суровая женщина, которая недовольно поджимала губы каждый раз, когда мужчина говорил какую-то несусветную глупость. Но ну, на взгляд этой суровой женщины мне же было все равно. За окно валит снег, на кухне тепло и спокойно, через штопанные занавески светит желтый фонарь. Мама впервые за долгое время улыбается, пусть и слабо, устала. Даже рассказывает о том, что ей снилось. Разные луга и поля, дом, в котором она выросла, бабушка с дедушкой, собака, Дашка. Дашку я видел лишь один раз в своей жизни, и запомнилась она мне игривым характером и звонким лаем. Потом, как рассказывали, Дашка, похожая на остромордую лисичку, потерялась в лесу, убежала за огоньками, что блуждали между деревьев и больше не вернулась. Наверное, она просто умерла, а взрослые придумали огоньки. Я не очень-то верил в подобные истории, ведь Дашка была умной, по словам мамы, а тут взяла и потерялась. Обманывают. Масло на сковороде зашипело, когда мама закинула картошку, аккуратно помешала ложкой, удовлетворенно кивнула сама себе. «С чем чай пить будем сегодня?» – спросила она, повернувшись ко мне. Ответить я не успел. Из спальни в конце коридора донесся детский плач, громкий и надрывный. Я сразу же нахмурился, нахмурилась и мама. Вытерла руки о полотенце, скукала его и от чего-то сердито бросила на стол. «Я скоро приду, а ты пока за картошкой посиди», пробормотала мама перед тем, как скрылась в коридоре. Я весь сжался в комок, пытаясь отвлечься от детского плача. Ничего не получалось, к плачу добавилось тихое пение, ведь только оно могло успокоить то, что лежало в кроватке. Вообще, плакала моя сестра, Аня, вернее, так это существо называли родители и все, кто имел отношение к нашей семье. У меня язык не поворачивался назвать существо сестрой и уж тем более назвать по имени которая ему не принадлежит. Нет, это не ненависть. Дело вот в чем: Анька была вертлявая, неусидчивая. Таких теперь гиперактивными называют. И так получилось, что сестра перевернула на себя кастрюлю с кипятком. Меня в тот момент дома не было. Я задерживался в школе из-за исправленной плохой отметки по математике. Когда пришел и увидел отца у которого половина волос превратились из каштановых в белые, сразу понял, что что-то произошло. Мама долго лежала с сестрой в больнице. Меня к ним не пускали. Говорили, мол, не надо тебе на Аню смотреть. Папа тоже не ездил почему-то. Все время, пока они лежали в больнице, я ужасно скучал. Ведь, несмотря на разницу в возрасте, у меня отлично получалось ладить с сестрой. Я забирал Аньку из садика, и если никого из родителей не было дома, из-за сменного графика, то мы вместе ели, пили чай. Потом я садился за уроки. Сестра же либо носилась по квартире с Цезарем, нашим котом, либо, утомившись, донимала меня всяческими вопросами, или в захлеб рассказывала о том, что происходило с ней в детском саду. И я слушал, радовался факту того, что сестре хочется делиться, и причем с большим удовольствием. Когда Аня только родилась, меня съедала ревность и зависть. Но со временем все сошло на нет. В день возвращения мамы и Ани из больницы, Цезарь не давался никому в руки. Маму он вообще поцарапал и после этого забился под диван. Шипел и отказывался от еды. Что удивительно, Цезарь, обычно миролюбивый и спокойный, превратился в агрессивное животное. Я тщетно пытался выманить кота из-под дивана, за что тоже заработал несколько глубоких царапин. Кани меня все еще не подпускали. Сетовали на то, что зрелище не из приятных, даже после лечения. Мам, она же просто с ожогами. Отмахнулся я, направился в комнату, где царил полумрак. Все бы ничего, но даже спустя долгое время этот полумрак никуда не денется. В комнате сестры больше никогда не будут зажигать верхний свет. На кровати кто-то лежал. Но судя по очертаниям, Аня сильно уменьшилась в размерах. Да и запах как-то резко поменялся в спальне. Если раньше там пахло детским мылом и стиральным порошком, то теперь лекарствами. Резкий, едкий запах. Но помимо него в комнате пахло чем-то еще едва уловимо не принюхаешься и не заметишь тухлое мясо определенно тухлое мясо Анька ну как ты отбросив все что меня насторожило я приблизился к кровати и осторожно сел рядом со свертком издеял сверток пошевелился я даже услышал психипист. ань я посел ближе под одеял, на меня смотрели два карих глаза в обормлении толкой кожи век. И веки эти были в волдырях и красно-желтоватых корочках, какие бывают после того, как засыхает сукровица. Они были Гниющая дыра. Ни носа, ни рта. Как будто все, что ниже скул, взяли и обрубили. Я резко скачал с кровати и выбежал в коридор громко хлопнув дверью. Мама выглянула из гостиной, слабо, но радостно улыбнулась. Однако, судя по тому, как вытянулось ее лицо, ответа не требовалось. Я закрылся у себя в комнате и не выходил до самого ужина. Мне не хотелось смотреть в глаза родителей и тем более говорить что-то, ведь мама сияла счастье, счастья, еще бы выписали домой. Теперь никаких больничных стен, 24 часа в сутки. Папа был ужасно доволен возвращением мамы и дочери. И Идилия в чистом виде. Мы успели поесть, прежде чем Аня начала плакать. Мама торопливо убрала тарелку в раковину и поспешила к сестре. Папа предложил помочь, но мама как-то резко ответила, мол, лучше посуду помой. Слушая шум воды из звяканье вилок, я сидел и прокручивал в голове увиденное в комнате сестры. Неужели ожог был настолько сильным? Из мыслей все никак не шли эти огромные карие глаза. Да, у Аньки они тоже были карими, но ощущение того, что глаза не принадлежат той сестре, что я знал раньше, не покидало меня. Время шло, по словам родителей, они стало куда лучше и маме можно возвращаться на работу, но сестра из комнаты не выходила, разве я, что по ночам не слышалось, как кто-то боссами ногами шлепает по коридору, неуклюже так, словно прихрамывая, а иногда будто пританцовывая, и можно бы списать на то, что родители вставали попить воды или сходить в туалет. Шаки доносились и когда я оставался один не считая кота, и того свертка из одеял. Сестрой назвать этот сверток не получалось. Я закрывал дверь в свою комнату, запирал замок и не смыкал глаз до утра. Не мог только никак понять, откуда появился во мне этот страх. Ведь казалось бы, но нет у Аньки половины лица. Разве причина разлюбить? Папа начал курить, хотя давно бросил. Седых волос у него прибавилось. Но я все списывал на переживания за сестру. Иногда я слышал, как родители о чем-то тихо разговаривают, и подобные разговоры были похожи на ссоры. Временами я думал, что в больницу мама уехала с сестрой. Там Аня и умерла, и ее место занял кто-то другой. Чужой. Но хотя бы не желающий зла. Так и жили. Я трясся от ужаса, задерживался в школе, на все вопросы родителей отвечал уклончиво. Мама после окончания смены сразу бежала к Аньке в комнату и сидела там до тех пор, пока сон не начала клонить. При этом я не могу вспомнить, чтобы Аньки покупали мазии для заживления кожи, меняли повязки или даже элементарно таскались с ней в больницу. Сестра начинала плакать. Если мама отвлекалась на кого-то из других членов семьи, и та бросала все, бежала к Ане. Отец брал дополнительные смены, но я это списывал на желание подзаработать, ведь мама как вышла на работу, так и вернулась домой, присматривать за Анькой. Кто-то чужой. Почему-то именно это снова пришло мне на ум, когда я вернулся вечером со школы и увидел, что существо, именуемое Аней, с легкостью отрывает лапу коту. Цезарь определенно мертв, потому как с размолженной головой долго не живут. Мама не было дома. Возможно, вышла в магазин. Ты что творишь? ахнул я. Рюкзак упал с плеча на пол, и существо повернулось, уставило своими глазами на меня. На тощем сельце, покрытом ожогами и волдырями, была легкая ситцевая ночнушка, которую мама сшила Аньке. Ночнушка все пропиталась сукровицей, кое-где прилипла к обезображенному телу, волос на голове нет. Хотя, с чего бы вдруг? Кожа на черепе похожа на сморщенную курагу, размоченную в кипятке, пальцы на руках скрюченные, словно сросшиеся между собой, ножки кривые, существо издало какой-то гортанный звук, а потопок валяло ко мне.